Продолжит Марина Пормина. Сабит Аруджев в 16 лет преподавал в школе ликвидации неграмотности, но гораздо больше его интересовало бурно развивавшееся нефтяное хозяйство. В 1936 он заканчивает азербайджанский индустриальный, работает на месторождениях мастером-управляющим начальником. Новаторские идеи Аруджева инициировали технологический прорыв морской нефтедобычи. Награжден орденами Ленина и Трудового красного знамени, сталинскими премиями. В 1972 Сабит Атаевич назначен министром газовой промышленности. Главное достижение Аруджева – Освоение Урингойского месторождения. В 1973-м он указал место закладки будущего города Новый Урингой. Учитывая особенности региона, предложил принципиально новый подход к освоению газовых залежей. В 1975-м на Урингойском месторождении завершено бурение первой скважины и заложен первый камень фундамент 60-квартирного дома. Уже в 1978-м счетчики зарегистрировали миллиардный кубометр добытого там газа. Голубое топливо шло на внутренние нужды страны и далеко за рубеж. Статус города Новый Уренгой официально получил за год до кончины сабита атаевича именем Оруджева названо уренгойское объединение по добыче газа набережная в надыме пассажирское судно русскоязычная школа в узбекистане улица в баку в новом урингое ему установлен памятник